Um, а дальше никак, да? Остается в дом надо данный. На... Окей. Run, run, run, ты, чё? Ты, ты, ты, ты кто? Run, run. Всем привет, с вами я, Cartoon Games. И сегодня мы поиграем в игру The Curse of the Ysr3. Это игра в прямом смысле очень мемная, то есть тут. Как видите, дофига будет мемов. Ну, а мы начинаем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик и пишите в комментах, как вам игра в целом. Ух, ну а мы начинаем. Это хоррор. Я очень люблю хорроры, как вы знаете. Поэтому я ни один из них до конца не прошел. Но все же начинаю еще одно прохождение ради хайпа, естественно. Себя и грибы, тропинка укажет тебе путь удачи. Так, перезашел я в игру, выключу интернет, пофиг. Реклама нам не нужна, она очень мешает, поэтому пойдем. Вообще мы грибник, получается, да? И ходим, собираем грибы. Так что так, во-первых, чувствительно, чуть пониже сделаю, и графика низкая, отлично. Звук прибавлю. Нам нужно собирать все грибы, насколько я понял, что встречаться по пути, да? вот так вот так они кстати красные поэтому я бы не стал такие грибы есть собирать тем более потому что ну вряд ли ли что может случиться глюканы там все такое тем более в лесу ночью жрать мухоморы самая лучшая идея как по мне ебать ты ч? Что ты есть? Хрен ли ты меня так пугаешь, а? а, -а, -а. Ну, как вы заметили, у нас есть вот такая штука, как крест, и мы ей всякую нечисть отгоняем. Но вот такое может появиться только под грибами. Я емал. Нахрен ты. В лес-то ночью попёрся, дебил малолетний. Его выпал. Не, чтобы дома сидеть в тепле, ролики на YouTube заливать. Я тут схватил фонарик, керосиновую лампу и побежал в лес собирать мухоморы грёбаные. Чё? Ебать! Вот это жутко. Вот это реально жутко, типа. Я, конечно, все понимаю, это мемы. Вот. Это жутко, особенно звук. Как он их еще сделал, типа? Я так понял, он сделал 2D. Мемы в 3D, типа, растянул их как-то, расплющил. И получилось вот это вот. Собрал? Собрал. Чаще. Мы заходим в чащу леса. Ну. Что может быть лучшим решением в ночью посреди леса, ну? Как вам такое, его ну? Ебать, ну. Уйди. Уйди. Какая же ты страшная хренатень, а. Не, я реально, я не рофлю, типа, ничего. Но нам. Мемы типа, что может быть страшнее, да? Типа, вот ты смотришь в интернете на картинки и типа, аха, смешно, как же он забавно выглядит, как же хорошо, типа. А вот встречу такую хрень вот, ночью в лесу, ты обосрёшься нахер. Я опять что-то слышу, обычно когда я что-то слышу, после этого появляется какая-то хрена тени и мне от наступает редкое. рыб бочки вход 20 ну ты чего я слышу что-то идет но думаю где-то далеко где-то там налево направо ну не ко мне же она идет ну ходить оборачиваться нужно Фу, еще один гриб и мы пойдем за ограду. что за это награды знают конечно опять что-то слышно 20 грибов есть все где оно? ты чё что это нет на такой не подписывался уйди уйди прошу у нее есть 20 грибов, у меня есть 20 грибов. Я могу пройти, да? Шум нахер. Ха-ха-ха-ха. Опа. Эм. Как бы... Хихиха-ха, что за херня? Короче, произошло, произошла какая-то фигня, у меня запись слетела. Да, вот так вот бывает. Так, грипп у нас тут и какая-то хрень. О, нифига. Нифига мне его. А дальше никак, да? Остается в дом надо, окей. Ты, ты, ты, ты, ты, ты кто? Ты чего? В смысле, отстань. Отстань. Нифига себе. Да вот это подстава, конечно. Ну, хоррор чего я ожидал? Беги. Беги. В смысле? Так, это не смешно. Музыка, конечно, такое себе. Окей, бежим, бежим, бежим, бежим. Я просто в дереве застоял и ездил. Куда бежать? Налява, давай. Быстрей. Ха-ха, иди нахер. Ух. Ну, побегали, можно спокойно дальше идти. Ну, вот эта хрень, она вылетит. Опа. Там, кажись, их, они как бы, когда вот идешь, видишь, вот как эта хрень идет, и не так страшно. А вот когда идешь и типа сзади тебя вот эта хей вылазит, вот это уже да. Так, где дорога? Эх, технические еще опять С записью. Проблемы, беда. Хорошо, я это замечаю вовремя, а то пройти всю игру и не записать, это просто файл у меня такое уже пару раз было. Естественно, видео по этим играм вы никогда не увидите. Потому что я улетаю в тильт после таких вещей. И обычно не переснимаю. Кстати, к ФНАФу и Грэнни, там к всем остальным хоррорам это не относится. Просто я их не хотел снимать. Так что... Если что, если кому интересно. Да. Залагала, забагало. О, а вот это знаю. Вот это да. Это тульский пряник. анунимус И так далее. Снюсаед, Вот это вот все. Главное все грибы собирать. Потому что, как бы, тут проходы есть. И, типа... Вот за какое-то количество грибов нам дадут пройти. Я не думаю, что... Застрял, блин. Я не думаю, что там есть запасные грибы. Окей. Опа. Пещера. Кто там? Кто-то там ходит. А, ну да. Вот это я тоже знаю. Амонгус, mm. блин, Амонгус. Сейчас вот после вот этих после песни до, вот, э, мелодии должен быть Амонгус, но его нету. Он еще один А Амон mm. Касик. Сдохнет уже, ну <свист> нахрен надо, Эм, <свист> а, а ли, слишком ли много людей и амонгусы? Ема Ема Амонгус Амогус. да я так не побегу, не победю. Не-не-не, бежим. Беги. Че это? Это магия? Блин. Амогус, армия амогусов. Бах. Я так и думал, я не смогу их победить. Ну, типа, я уже говорю про, про атмосферу, но скажу еще раз, она просто офигенная. Типа, мы грибник, идем по лесу. В темноте, ночью, все нормально. Каждый день таким занимаюсь. Разнообразие бы побольше и оптимизацию. вот, и будет конфетка, прям Хотя сейчас уже что-то делать с этой игрой, ну не обязательно, потому что хайп по ней уже прошел, типа. Так. <связывается> братья близнецы. <связывается> зажали, зажали, зажали. Дорога, где дорога. На, вот, все. вот гриб один и второй гриб. Окей, давайте я это выезжу, наверное, потому что я заново начал, потому что подошел слишком близко. Короче, я на его хотел взять, но неважно. На тот самый момент я опять дошел до него. Кушь. Любимый момент теперь. Уйди, уйди. А, а что? Так, хе Так придешь мне на превью. Ага, я его выяжу как-нибудь. И во-вторых, эм, Это конец. Типа, я дошел еще раз туда, а там ничего, типа, нету. Давайте, наверное, на этом закончим, потому что я не знаю, как от него сбежать, он слишком быстрый, мне кажется. Поэтому, давайте на этом закончим. Опять же, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте в колокольчик и пишите комментарии, как вам игра понравится. Ну и ждите